Всем привет, с вами Фокс и сегодня у меня на обзоре реплика бронежилета LBT6094K от компании TMC в расцветке aor 1 Боевой прототип был создан для подразделений DEVGRU, также у данного бронежилета есть две модификации, это для МПС и для М4. TMC производит довольно-таки качественные реплики за свою цену. И данный бронежилет у них тоже получился довольно-таки неплохо. Отличается к версия от обычного LBT6094 передней панелью отсутствуют стропы молли на велкро панели. Также внизу велкро панели также отсутствуют стропа молли остались только по одной ячейке с каждой стороны также присутствуют вертикальные стропы моли, как у обычного ЛБТ за велкро у нас присутствует небольшая админка без велкро и присутствует стропа для откидной для откидной админки здесь у нас присутствует Встроенный карман небольшой. Ниже у нас присутствуют в три ряда по одинарной ячейке стропы молли с двух сторон. Также три встроенных несъемных подсумка для MP7 с жесткими вставками. Они у нас выглядят вот так. Отсутствует отсек для кевларовых пакетов внутренняя часть передней панели у нас выполнена в камуфляже и отсутствует велкро Плит я использую размера M на внутренней части заднего чехла мы можем увидеть велкро оно нужно чтобы бронежилет у вас не скользил на заднем чехле у нас находится стропы молли эвакуационная ручка пришита она довольно таки хорошо также присутствуют проушины для проведения коммуникации, либо же гидратора. Жаль, что они не продублированы нам на лямках. Также сзади у нас находится регулировка камербанда, что происходит с помощью вот такого банджи что очень удобно позволяет отрегулировать на любой размер. Снаружи на камербанде у нас находится стропа молли, три ряда а внутри у нас присутствует карман для рации и еще один встроенный карман на велкро также здесь у нас присутствует отсек для пакетов. лямки здесь такие же как и у обычного ЛБТ это у нас чехол с велкро, внутри у нас находятся лямки с велкро и пряжкой, позволяет регулировать в большом диапазоне, а после спрятать это все в чехол. Теперь перейдем к грустному. Материалы используются, не оригинальные, кордура фабричная, и к нет, как и стропы, так и кордура имеет небольшой блеск, Стропы прошиты хорошо, швы все прекрасные, где нужно было, а там они усиленные. Но вот стропы моли мне нравятся намного меньше, так как при определенном свете и более детальном рассмотрении они кажутся светлее. Ну не знаю, может быть это, конечно, придирки. Вета Ора могу сравнить с NCPC от C Ну а в целом бронежилет получился довольно-таки неплохо и очень копийно. А вообще данный бронежилет я купила, потому что мне нужен был более легкий бронежилет. А еще потому что я пытаюсь моделировать девгру, и он мне очень подходит. Ну а также в будущем я хотела бы прикупить себе по 7 Но пока что я вытащила ставки из двух подсумков. А оставила... Один для пистолетного магазина, также одела на данный бронежилет, пистолетный подсумок, стопатронник и ар флаг в АОРе, патч, положила в данный карман ножницы повесила двойной подсумок для м4 хотя при желании можно засунуть магазины от м4 и в передней подсумке без вставок во внутреннем подсумке в камербанде я ношу либо магазины от скара либо убираю отстрельные магазины от м4 кнопку птт я креплю сверху на лямку она мне здесь не мешает и это очень удобно давайте теперь подведем итог бронежилет у TMC получился довольно таки круто, качественно и копийно мне данный бронежилет очень понравился ну и выглядит в целом он отлично никакого розового цвета замечено не было, как мне многие писали к минусам я бы хотела отнести не оригинальные материалы из которых изготовлен данный бронежилет но за такую цену я этого в принципе и не ожидала к плюсам я бы хотела отнести качество пошива ну и возможность отрегулировать данный бронежилет даже на меня. Если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите их в комментарии. Всем пока!